Алена, вы где я вышла? Да я вот здесь вот стою уже. Так я вам точку же указала. Так вам пройти минутку, я вам сейчас все объясню. Ладно, хорошо. Сейчас идете, метров пятьдесят по прямой. Да, да, да, вот левее, левее, левее. Левее, сейчас поверните. Я вот прям вот здесь вот и стою. Ага. Девушка, ну вы где? Я вам стою рукой массу. Ну вот, идти-то всего лишь одну минуту, а столько вы еболы. Кстати, в конце поездочки, 5 звезд, поставите.